С Новым Годом, хорошие люди, с новым счастьем, дамы и господа! Я торопился к вам через леса и горы, я спешил сюда, чтобы увидеть ваши сияющие улыбки, чтобы поздравить и пожелать больших чудес, хоть вы уже и не дети. Но если я тут, разве это не чудо? Ведь Дед Мороз приходит не только к послушным ребятишкам, но и к жизнерадостным, добрым взрослым. Желаю вам, друзья мои, здоровья и энергии, упорства и терпения, удачи и успехов, достатка и любви. Пусть ваши мечты исполняются, пусть ваши сердца влюбляются, пусть ваши руки крепко держат, Свой счастливый пиле.